Здарова всем, меня зовут Гарти, это новый ролик по Лакиджету, депозит 50 тысяч рублей, сегодня просто решил поиграть, никаких идей не придумал, поэтому просто будем с 50 тысяч подниматься. В общем-то, поехали, пару тысяч поставим, наверное, слева. И пока что давайте одну ставку Если что, в следующую залетим еще справа Ребята, если что, напоминаю то, что я играю на OneWin В закрепе комментов в описании будет ссылочка Не забывайте также промокод Гартии 500 указывать по регистрации Дополнительно 500% получите на первые 4 депозита суммарно На бонусный баланс Можете глянуть, кому интересно И, ребята, оставлю в описании два моих телеграма Где ежедневно выходят также ваучеры на OneWin С которых можно подниматься И, кстати, лайки же тоже есть прям отдельные ваучеры Я, короче, 12 тысяч, ребята, проиграл Только запустился, только начал видос уже страдаю. Резко какие-то плохие иксы начались, но я думаю То, что сейчас, что думаю-то я Я не знаю, мне походу думать вредно, да Потому что занос они прилетают Ну давай, наверное, еще повторим, я все-таки надеюсь Надеюсь, то, что будет хотя бы 2-3 икса Сейчас, потому что попасть резко в иксы Которые меж... меньше двух, это прям очень грустно Так что давайте, давайте, давайте, давайте Двоечка есть, но давай 2,5 поддержим 2,5, 2,5, забрал Здесь давай хотя бы 3 икса Окей, тоже забрал, немножко, наверное, сейчас камбэкнем Так, получается, что-то еще деньги не пришли Сейчас, наверное, он крашнет с да, W, да, 40 тысяч Окей, okay. более менее вернулись, продолжаем дальше. Ребята, если видосы по лакиджету нравятся, опять же, топить лайки, буду чаще для вас их снимать. И, кстати, можно как-нибудь записать видос с подписчиком по этому режиму. И с ним попробую тоже что-нибудь поднять. Так что, если хотите такой видос видеть на канале, где мы вместе с подписчиком будем играть, подниматься, короче, на лакиджете. Пишите опять же в комменты. Возможно, кого-нибудь из вас, кстати говоря, возьму в этот видос. Так что чего бы нет? Так, погнали, короче, 3 две тысячи туда-сюда. Давай наверное 1.7 заберем. Что-то как-то оно сильно быстро крашит, поэтому опасно держать заберу. Сегодня надо сделать хотя бы 1070 чисто так, двадцаточку нафармить за минут 10 видосов и все просто идти на эти 20 тысяч в баню. У нас есть в городе офигенная баня за двадцатку, короче, там куча процедур, но 20 тысяч это типа за двоих, я плачу за себя и за брата. 20 тысяч, там несколько процедур, короче, купель, не купель, тебя под музыку, вениками ебашу, так что, надо двадцатку поднять, и можно спокойно душой пойти, считай, что на халяву в баньку, так что, давайте сегодня это сделаем, чисто на баньку денег поднимем, и я думаю, то, что будет нормально, Итак, так, ага, понятно Банька улетела, короче, от нас, давай попробуем Сейчас, ребята, внимание, я ставлю 10 тысяч рублей, это максимальная ставка В Лаки Джете, 10 тысяч, больше десятки Разом, разом ставить нельзя Погодим. Ну, раз не хочет, значит давай опять поставим. И поддержим подольше. Что-то Лаки Джетч прям сегодня меня немножко подвоит. Немножко прям я, я начинаю злиться на него. Он прям совсем берет и хавает бабки, а. Это не дело. Это не дело. Надеюсь, сейчас что-нибудь не знаю. Начнет камбэкать. Кстати, ребята, Lucky Jet, он вместо авиатора теперь включается, если вы из России. То есть просто заходите на ванмина, сейчас покажу, где это работает. Ну, короче, вот. Нажимаете на авиатор сверху, справа, красным светом, и вас сразу же перекидывает на, собственно, Lucky Jet. Ну, одинаковые, в принципе, краши Немножко другая анимация Если не с России, о, не с России вы, да, то можете просто в играть Если из России, то, в принципе, локиджет работает стабильно Так что чё бы нет Так, блин, небольшой X Но для моих сейчас слитых 40 тысяч рублей на данный момент Это было мало, реально мало Так что я, короче, и не стал дальше ставить Ну, в смысле, забирать Пробуем, ставку, лын, 11 тысяч Мега опасно Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай Лети, лети Давай заберу слева Ребята, я замолчал, потому что невозможно не молчать Тут очень сложно, ладно, подожди 40 тысяч вернул 40 тысяч было э, Уже сколько? Ничего не было, было 0 на балансе Камбэкнул. погоди, опасно было, опасно Можно было проиграть все Так, живем, понизить бы ставку, но давайте следующую понизим Эту сейчас сыграем, надеюсь не проиграем Лаки Джет, как же ты меня под это подбешиваешь сегодня. Вот обычно он как-то себя лучше идет на видосах. Вы заметили, да? что я почти все видосы в плюсах. Как ни странно. Но что-то этот видос какой-то странный. Как-то он, как он хавает бабки. Вот прям аж обидно становится. Зачем ты так ешь мои деньги? Нафига? Нафига, Нафига так делать? Х2 залетел, но я не пойму. Пофигу. 29 тысяч на балансе. Давайте здесь 6, здесь 3 поставим. Еще разочек. Надо по 3000 додержать до 5 иксов. Было бы хорошо. А по 6000 тысяч... забрай хотя бы на двойке. Ну да. Что-то, короче, он сегодня прям реально съедает бабки. Не знаю, не знаю, что с ним такое, но прям чувствуется, что хочет. Хочет сесть мои бабки все полностью, абсолютно. Лаки Джет не делай этого. Заберу 2,5 слева. Здесь держу еще. Здесь держу, держу, держу. Ну уверенности, Давай, блять. Лаки Джет не подведи. Сделай за носа. Забрал X5. Забрал, забрал. Не буду сильно дальше держать, потому что опасно. Но как бы плюс кэш есть. На балансе 27 тысяч, это что, все? Это со всеми прибавлениями у меня 27 тысяч. Это как-то то ли. А, нет, 40 все. Вот это я узнаю, во. О, вот это поинтереснее. Тут что-то 27, думаю, что-то как-то слишком мало. Так, 34 тысячи. Блин, ребята, опасно. Так на баню не заработаешь, Кеша. Алё. Алё, Лакеджет, давай-ка не это. Не занимайся этой фигней. Заберу сразу что то очкую. А это держу, пофигу, x5. Слив так слив, ладно. А, 10 тысяч здесь, 4 тысячи здесь. Ребята, 14 тысяч одной ставкой. Надо подержать прям подольше. Пожалуйста, не сразу краш, а. Давай. Давай же заносину. Так, 1.5, 1.7. Так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так. Заберу давай слева. По 4 держим еще. Бля. Если бы еще и справа забрал, было бы вообще огонь. Но хотел пятерочку иксов, как обычно, но не получилось. Ладно, 43 тысяча. блять ну он не дает два раза нормальный икс подряд. Он вообще просто подъебывает. А я, этот, не считаю этот момент, что он мне хочет это, набивать. Это плохо. Это плохо, что не читаю. Да собой бака такая с тобой не то ребята я начинаю злиться на лаки дже короче 20 тысяч ставкой а у меня столько нету у меня 15 только у меня только 15 поехали дай же 800 рублей ребят осталось а было ведь 50 тысяч что-то сегодня лаки джет не в духе и такое бывает и такое бывает не знаю я наверное де ребята Буквально минуту-две. Докину сейчас, не знаю, подумаю, сколько денег и вернусь к вам. В общем, ребята, честно говоря, я психанул. Решил закинуть еще 50 тысяч рублей. Общий депозит 100 тысяч. Я хочу все-таки камбэкнуть. Ну, Лаки Джет, конечно, может так долго подъебывать, да? Но я надеюсь, что он сейчас все-таки одумается и начнет нормальный и давать. Сейчас как раз таки по традиции должен быть X примерно 2,5 минимум. Поэтому я держу 2,5. Слева забираю его. И справа держу еще дальше. До четверки. Давайте принципе. В принципе, это с вами и сделаем. Я походу читаю игру. Я не знаю как, но я ее читаю. Хорошо. Первая ставка, прям офигенно. Подожди, реально, здесь какая-то такая очередность началась, потому что смотри, хороший X, потом близко краш. Хороший X, краш. Большой X, там краш. Опять большой X, следующую значит, ставку нужно, наверное, пропустить. И потом уже залетим на нормальный X Нифига себе, 20 х залетело Неплохо, ну короче, давайте эту пропу пропустим И следующую тоже пропустим, и я к вам вернусь Итак, ребята, краш как раз таки пропустили Я думаю, то, что это тоже будет маленький X Потому что до этого был желтый Я реально читаю сейчас, хорошо, подожди Сейчас я готов поставить и слева И справа по 10 тысяч рублей На двойку, на 2X Я уверен, просто мега уверен То, что будет 2X Я прям уверен, дай 2X даже не надо просить, он просто даст а Он обязан дать, и слева и справа забираю И я прочитал это, хорошо 100 тысяч рублей на балансе, прямо сейчас То есть прошлые 50 тысяч я возвращаю Если что, ребята, никаких подкруток у меня не, нет И не может просто быть, потому что Все это в прямом, собственно, эфире Вся вот эта куча людей, все играют В одном месте, невозможно Невозможно мне подкручивать, если кто-то об этом задумался Я просто резко начинаю считать Игру, я просто чувствую озарение 3500 сюда, 7000 сюда а, Ставим, держим, давайте на 1,5 1,5. Держим, думаю, зайдет. 100%. Поехали. 1,5. Слева точно. Следующая ставка точно зайдет. 2Х. 2Х. Чекайте, ребята. Что-то пошло. Это все фигня. То, что что-то пошло не так, это, не, это вообще не, не про меня. 2Х. И слева, и справа забираю. Так. Подожди-ка. Подожди. -ка. подожди. Дожди. Перестало озарение озарять мою голову. Голову озаряет плохо. Плохо. Стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. Давайте-ка, наверное, плюсоваться уже. Что-то как-то стрёмно. Итак, на балансе у нас сейчас 95 тысяч. То есть общий депозит 100, 95 на балансе, в принципе, фигня. Фигня, минус 5 тысяч, сейчас попробуем камбэкнуть. Цель сделать хотя бы 120-130 тысяч. Чтобы на баньку хватило, как бы, чтобы зачелить, и все и нормально. Так что давайте, наверное, ставки чуть подубаем. Опять же, 3 500, здесь 7 тысяч, и ждем, когда... Вот этот вот челикс упадет. Офигеть, тут чуваки заносят 18 x 19 x 180, 189 тысяч, чувак, выиграл. Офигеть. Просто ультралютый. Ну ладно, ладно. Я, конечно, не ультра лютый, но тоже что-то могу. Один опять забираю. Здесь давайте попробуем 3 додержать. Было бы очень круто. Давай же, банька. Я чувствую, как деньги на баньку зарабатываются. Давай. Забираю. Забираю, ребята. Сколько у нас сейчас на балансе? Внимание, внимание. 107 тысяч. Хорошо, хорошо. 7 тысяч сейчас на данный момент плюса. Чистого плюса. Нам нужно с этих 7 тысяч сделать 125-130. Ну, 102. Короче, нужно 20 тысяч на баньку. Так что, давайте. Давайте это сделаем. Итак, забираю. Сразу, сразу. Не хочу держать сильно долго. Да, прочитал, отлично. 110 тысяч. Хорошо, остается 10-15. Уже, в принципе, будет нормально. Не буду пока ставки повышать. Просто оставляем и держим 1.35. Старая моя тактика еще с Казгурана. Попробую ее здесь сейчас. Ну, короче... Заебенить. Забираем. Забираем. Итак, 115 тысяч на балансе. Хорошо. Хорошо. Уже близко к финалочке. Давайте еще оставочку сделаем. Погнали. Ребята, лаки Джаточ начинает читаться. Но опять же, он то читается, то не читается, то опять читается, то не читается. Короче, странная тема. Ну, как в любом, принципе, азартном проекте, в любом казике, короче, такая движуха, в принципе, часто бывает. Итак, это что, уже обновилось или нет? Что-то непонятно, пока что. Наверное обновилось, да, 114 тысяч на баланс, а у меня разве было, а вот 121 тысяч Во, вот теперь обновилось. Внимание, ребята, на баньку мне хватает, И еще косалик на бензин чисто так заправиться, заехать на Лукоил и как бы зачилить. <свят> ребята, я думаю то, что сегодняшний удаст можно успешно завершать, плюс 20 тысяч на баню, плюс косалик на бенз до бани как раз-таки и все, и все и чисто чил, ребят, пойду сейчас отдыхать, расслабляться. Всем хорошего дня, играли, если что, на ванне в LuckyG. ссылочка в описании, в закрепе комментов, Гартия 500 промокод, 500 на первые четыре депозита дает Если кому интересно, залетайте Ребята, напоминаю, что в описании две ссылки на телеграмы Где каждый день ваучера на OneWin, И в частности на лакиже также выходят Поэтому, если что, смотрите, наблюдайте Ловите их, можете с них тоже пробовать подниматься Все, всем хорошего дня, всем пока